Сегодня у нас не совсем обычное видео, это не обзор. А что вы делаете, а? Есть Не, я не знаю, может, вы расстроены, что а вас... Я что, похож на угонщика? А? Я похож на угонщика? Я хочу поделиться своим скромным опытом общения с полицией, рассказать вам несколько правил, которых вам нужно придерживаться, чтобы у вас не было, скажем так, неприятных и неожиданностей, при остановке полиции и в процессе общения. Что? Ну ты вырвался же у меня пояснять. Что ты выключил? Включи. А, а, а да за что? За что? Вдруг отдам а мне бумажки. Ты, ты вообще адекватный. Вы не можете объяснить, вы что происходит, поэтому вы его выприсуете или что? Ребята, всем привет. Вы на канале Pride. Я скажу сразу же, я не занимаюсь... С полицией Знаете, есть в принципе блогеры Которые этим занимаются Соответственно, профессионально, ежедневно Но периодически у каждого автолюбителя У каждого водителя Который ездит за, за рулем Происходит общение с полицией да, И бывает так Что это общение Бывает не очень сами понимаете, да, не очень корректно и на негативных эмоциях. Я хочу поделиться своим скромным опытом элементарные правила, вы их соблюдайте, и поверьте, это вам поможет. Погнали смотреть. Итак, первый совет, он может показаться банальным, простым, но он очень прост. И звучит так. Не нарушаем за рулем. Не нарушаем. Не проезжаем под желтые, да, не делаем каких-то опасных маневров и так далее, и так далее. То есть старайтесь за рулем максимально совершать правила ПДД. Это даст вам дополнительную уверенность, если вас остановит полиция, то вы будете 100% знать, что вы не виноваты, и ваша позиция четкая. Вот смотрите, вы остановили машину и говорите, вот ты плохой человек, ты нарушил. Я вот, я же хочу побачить... Я Я же в... сказал, вот, никто не предоставляет. Дальше, совет номер два. Всегда возите с собой в автомобиле правила ПДД, чтобы они у вас были под рукой. Объясняю почему. Иногда полиция, когда вас остановила, они ссылаются на какие-то пункты, на какие-то приказы, на какие-то статьи, совершенно не зная, что в этих статьях содержится. На светлофарном объекте есть акция дополнительная вказывает вам, что вы имеете право да, А я поехала прямо. что, нарушила ряду? Ну, мы запомнили вас поведомить вам, что... Если я не помню, то четыре, четыре-три. 4 четыре-три? Четыре, это вообще не Нет, нет, ну, давай, у вас. Все, лежайте води. Да, давай, давай давайте, давайте, давайте пошли, мы сейчас будем с вами разбираться. Купила, Проверим купила, у вас какие балл. Какие читы? То есть вы элементарно открываете, вы же не можете всего помнить. Читаем вместе, и полицейские оказывается, ну в не очень, вы понимаете, да, в не очень понятном и очень удобном положении. Это два. Всегда возим с собой правила ПДД. Хорошо. Вас остановила полиция. Первое. Не паникуйте, не теряйтесь, не нервничайте. Тем более, если вы уверены, что вы ничего не нарушали. И соблюдайте простую, четкие действия. Вы знаете, очень часто бывает, они подошли, что-то пробубнили под нос себе, ничего вы не поняли. Первое. Требуйте, чтобы полицейские представились. Кто? Иван, Иванов, Кто? Кто ты есть? Что ты тут делаешь? Второе. Что показали документы? Фиксируйте. Фиксируйте с кем вы общаетесь. Это очень важно. Ну, требования ПДР какое? Давайте-ка начнем с другого. Вы начнете представляться. Да. Показывать сюда, документы. Надо, документы. Можно поближе черлат и Мирошниче. далее третье требуйте причину остановки вы их должны знать на зубок. возите их с собой в том числе они не имеют права вас останавливать типа есть какая-то ориентировка что автомобиль в угоне это бред есть ориентировка что данный автомобиль похожий марки мог быть причастен уголовного уголовному Это не причина остановки, это прямое нарушение данными сотрудниками, превышение своих служебных полномочий. Идем дальше, да? Очень важный момент. Всегда общайтесь с сотрудниками полиции корректно, без повышения голоса, без матюков, ругайтесь и так далее, да? Все должны быть вежливыми на дорогами. Ну, естественно, при условии, если сотрудник полиции ведет себя адекватно. Потому что бывают и неадекватные товарищи, с ними нужно общаться по-другому. Вы, в принципе, увидите, да, некоторые кадры. Вы поймете о чем идет речь. Дальше. Хорошо. Вас остановили, представились, показали документы. Следующий этап, да. Вам что-то предъявляют, ваше нарушение. Допустим, вы проехали на красный свет. Сотрудник полиции утверждает, что вы проехали на перекрестке на красный свет. Он ехал сзади и это видел. Запомните, то, что видел сотрудник полиции, это еще ни о чем не говорит. Требуйте доказательства. Значит, у них у всех есть бодикамы. И чтобы составить протокол, да, чтобы вас наказать, обязательно вам должны предъявить Ваше нарушение Зафиксированное на камеру И вы должны в этом убедиться В дальнейшем там еще есть нюансы там По камерам и так далее Но обязательно вам должны Предъявить доказательства нарушения То есть предмет Вообще предмет общения Вот на этом этапе Очень часто вот Вся эта их история заканчивается Разъезжаются да? 5 минут общения 10 минут общения вот. Никогда, ни в коем случае не берите на себя Да, там, извините, я там нарушил Или еще что-либо Это большая глупость Никогда не признавайтесь, что вы что-то нарушили Это очень важно Показалось, что вы без ремня А зачем вы подрезаете? А почему вы не останавливаетесь? Красный маячок работал И что? Почему вы не останавливаетесь? Требования ПДР я вас слушаю внимательно. Да, было остановки. Причина остановки. Есть ориентировка, что данный автомобиль похожей марки. Мог быть причастен к какому уголовного преступления. Ребят, вы да. не придумываете, хорошо? Почему придумываете? у нас такая... Ну, 35, Новый, как бы... Новые 3. машины увоняют. Да, Я ехал, проехал перекресток, там сзади крались полицейские, да, не знаю, им что-то там взбрело, ну вот захотелось им пообщаться, вот они решили пообщаться со мной. Скучно им было, наверное, да. Они включили проблесковые маячки, ехали какое-то время за мной, потом меня подрезали, мы остановились и пообщались с ними день... во первых ну, это не новых не минуточку во первых а. это не новая машина это а, раз. Еще раз. это не новая машина смотрите мы сейчас удостоверимся что вот есть человек за рулем хозяин есть документ Все. да Ради да бога, да, да. Дальше. да но это вот. не есть причина остановки то что вы сказали Смотрите, есть превентивные заходы ну вы должны обращаться дуарт Эдуард, смотри. Да, он да. Так вы, вы, вы не переживайте, мы. Я -то... переживаю? Не, я не знаю, может вы расстроены, что мы вас остановили. Я вас так понимаю, правильно? Да вы не, вы, не, ну мне просто вы. интересно, вы там подкрались, включили Нет, маячки. Почему? Ехали, ехали, ехали. Потом меня подрезали. Видим, человек. Что? что? Мы, мы вам включали список. Не, вы а сначала вы мне рассказали про ремни. Потом мне вы увидели, что. Потом обычную ситуацию, которая сейчас склалась в городе Харьков что много автомобилей уголь. просто покажите документ что ваше водительская, я не прошу просто, чтобы у вас есть на автомобиль документ Эдуард, да. мы просто проверим начали они с ремня, что я вроде как не пристегнут, ну бред да? Дальше они мне попытались рассказать про какую-то ориентировку Что вроде бы есть там какая-то ориентировка На мой автомобиль в угоне Давайте мы там будет, будем проверять документы Второй бред да? Вы увидите, как я с ними общался В принципе, вам при подобных случаях нужно общаться корректно, аналогично И вы поймете, чем это все заканчивается Заканчивается это все ничем но, опять-таки, при условии, если сотрудники полиции адекватные, они понимают, что они неправы, и что эта история, она с пустой концовкой, пустая трата времени. И своего, и водителя, ну, еще и можно, как бы, относительно так прославиться. Есть такая ситуация, вот вчера узнали автомобиль за тройка. Так. Это реально. Я вам могу показать ориентировку, сейчас телефон возьму. Хотите, я вам покажу? Покажите. Давай. О, ну, ваш коллега уже посмотрел. А? Я говорю, коллега а, уже посмотрел, вам. да. Что Я не вот смотрите. Ну, это то, что вот... Я вам сейчас нарушу. Вот, заволодение от ЭЗ. Дро 0 дро, бачишь? там украл, вот масса Тройка, кассир... скрыли? А? Скрыли угнали или как? Угнали, да, вообще угнали машину. А, ну... Я что, похож на угонщика? А? Я похож на угонщика? Нет, я не говорю, что вы похожи на угонщика. Честно, бывало случаи, что мы он Прадо... Вот, машина выезжала уже. Мы подъехали, люди убежали, да, опрятно да. одеты. Оказалось, там вся торпеда вскрыта. Так да так. Не, я не по этой части. Мы ничего не собираемся, мы просто общаемся с вами. Если а, мы не ваше отлично. время отняли, извините. Да нет, ну все в порядке. Наоборот, приезжайте, поможем вам. Еще один момент. Вас остановила полиция и вам заявляют, что вы пьяный, давайте пройдем контроль. То есть нужно подышать в трубочку. Очень важно. Первое. Первое, да, если они настаивают, если на вас давят, ни в коем случае никогда не отказывайтесь, никогда не отказывайтесь от прохождения теста на алкоголь не отказывайтесь вы таким образом автоматом признаете себя виновным проблем никаких нет если вы уверены что вы трезвый это можно сделать стандартно по процедуре без всяких каких либо вопросов элементарно но есть нюансы смотрите первое понятые это нужно делать при понятых второе когда вы видите прибор распаковывают Наконечник, да, его устанавливают Ну, есть там всякие Схемы, да, их заряжают Можно капнуть какое-то вещество Это если сотрудники Вы поняли, да, они Не совсем действуют Законными методами То есть очень важный момент Что вы должны сделать Нужно сделать контрольный забор воздуха Ни в коем случае Не дуйте в прибор сразу же Нужно проверить прибор. При контрольном замере сразу же будет ясно, если там что-то было постороннее, вы понимаете, да, наконечник запаяли, что-то капнули и вперед. И вы попали, грубо говоря. Если туда что-то капнули, прибор покажет наличие каких-то промелей, чего быть не может при контроле. И сразу же ситуация совершенно понятная: да, что в этот прибор дует дальше смысла никакого не имеет. Если вы проверили прибор, он чистый, показывает нули. Можете спокойно дышать. Да, он покажет, что вы трезвый, вопросов к вам никаких не будет. И опять-таки общение закончится, вы поняли в вашу пользу. Значит, есть хорошая новость для автолюбителей. Верховный суд есть решение суда, Верховного суда Украины, что без доказательств, я вам оставлю ссылку в описании на решение суда, вы ее внимательно прочитайте и можете элементарно в суде, вообще не с полицией на нее ссылаться. Это последняя инстанция судебной Украины, и данное решение уже все а протестованию не подлежит. Итак, за нарушение ПДД нельзя штрафовать автомобилиста без доказательств. Без доказательств. То есть на каких-либо подозрениях, там видел, слышал, сосед рассказал и так далее. Все эти доказательства в суде не принимаются. То есть нужно четкое фиксирование, есть решение Верховного суда Украины. Четкая фиксация нарушения ПДД. Все. Точка. Так, друзья. Надеюсь, данная информация была для вас полезна. Она вам поможет. Вы знаете, что нужно делать. Пишем комментарии, кто не согласен с тем, что было в видео. Делитесь своим опытом тоже. Пишите в комментариях. Естественно, ставим лайки. Всем пока. Успехов. Ни гвоздя, ни жезла вам на дорогах.